проводим праздник День дружбы и единения славян. Это традиционный праздник на территории Елевского района. Праздник мы проводим совместно с Содружеством, которое объединяет сегодня все диаспоры, имеющиеся на Камчатке. Это не только славянские диаспоры. Мы, даже, наверное, я не смогу их наверное, даже перечислить, потому что их огромное количество. Значит, Программа она не меняется, у нас программа традиционная. Сегодня будет гонное шоу, сегодня будут гуляния народные, будут песни, пляски. Каждый для себя сможет найти что-то по душе, и я думаю, что оставить заряд энергии на предстоящую неделю. Вас всех привитаю! И кожа, скажи, пожалуйста, ласка, украинцам. Здорово вас, друзей. Сегодня, 29 июня, нам... Союзу казаков России исполняется 29 лет. Сегодня день рождения как раз Союза казаков России. Альма-матер, да, альма-матер всех казачьих организаций, которые пошли, потом отпочковались и по всей России, и по зарубежью пошли. Сначала начинается наша матеря Россия, Атаман. Велика, Велика наша матерь наша Россия. Россия, Россия, Россия. Россия, Атаман налегает, налегает на весло. Сегодня мы отмечаем День единения и дружбы славянских народов, который был учрежден не так давно, где-то лет 20 назад. Отмечается он, вообще он считается международным, отмечается он 25 июня. Ну, для удобства, сегодня в субботу здесь 29. Сейчас в отмечаем уже в этом году восьмой раз. жили и мы не даже не сейчас вот, э, такого не было что там вот насильно нас гоняли дружили дружили воспитывались с таких пор всякие разные конечно надо сейчас когда все кто влег кто по дровах и живем в мире и дружбе в камчатском крае а Организаторам праздника еще хотелось бы пожелать, чтобы на этой сцене с нами стоял еще один представитель, еще одного очень большого, я бы сказал, самого огромного славянского народа, это русского народа. И тогда, когда мы станем все вместе, братья трех братских народов, плечом к плечу, и покажем это миру, тогда мир поймет, что славянская дружба – это сила, это навека, это навсегда. Этот праздник объединяет не только славян, но и другие национальные культуры а на Камчатке у нас и более 130. Люди, наши друзья из других республик бывшего Советского Союза, да, а также и из дальнего зарубежья. И радует то, что мы объединяем, являясь сегодня здесь, в этот день объединяющим звеном. Вот если бы так раньше было, меня было проблем. Где-то, на таких праздниках мы можем Прийти к единству, даже если есть небольшие разногласия. Еще раз с праздником здоровья и счастья, вам. от нашего землеса Байкал. Хотелось, чтобы и наша жизнь всегда была такой же, светлой, ясной. Дружба наша крепка. Настолько дружно будут народы России, несмотря ни славяне, ни славяне. От этого зависит успех нашего великой России. Физического, духовного, но я бы хотел сказать это одним словом. У нас есть и песня. Мы бажаем вам добра.